Я вас приветствую коллеги, сегодня будем говорить немножко про теорию, у нас э, вопросы и ответы теперь за номером уже 23, давайте посмотрим какие у нас сегодня есть вопросы. На самом деле очень интересно, особенно первый вопрос, на нем остановимся поподробнее и давайте переключимся на него, чтобы не затягивать время. А вам я хочу напомнить, что если вы подпишитесь на канал, поставите колокольчик, то новые уведомления о том, что я выложил новое видео, вам придет автоматически. Подписывайтесь, лайкайте, в общем, проехали. Итак, первый вопрос. Можно ли использовать торт-процедуру в SQL сервере, построить правильную архитектуру domain-driven design? На мой взгляд, нет, я попытаюсь объяснить это э, на примерах. Смотрите, когда-то Мартин Фаулер в 2003 году, прошу заметить эту дату, придумал, вернее не придумал, а написал статью Domain Logic и SQL. Надо понимать, что в SQL, Сторид Процедуры, здесь он описывает достаточно интересные вещи, на мой взгляд. Ну, они бы меня могли заинтересовать примерно в 2003 году, но ну, может быть еще пару-тройку лет после этого. Надо сказать, что все изменилось, появились э, новые подходы, новые паттерны, новые принципы разработки, и они достаточно свежие и правильные, и придумали их совершенно даже не зря. Они так или иначе помогают решить, собственно говоря, проблемы, в том числе и размещение бизнес-логики в базе данных. Надо понимать, что для этого есть подход код First, который использует, например, Entity Framework, который умеет создавать э, базу данных управлять ее схемой, все изменилось. Если говорить про Clean Architecture, который вот на ваших экранах, мы видим здесь, что у нас есть сущности, это классы C-Sharp, есть use-кейсы, это как раз ä, те самые бизнес-правила, которые описывают управления этими самыми сущностями, и я вас прошу обратить внимание, что есть контроллеры, есть презентеры и gateway, то есть есть какой-то... Кружочек, в котором, собственно говоря, связано э, все бизнес-логики и управление ими. А дальше торчат наружу, собственно говоря, те штуки, которые помогают и UI построить, и веб, и, в общем-то, вы видите здесь и базу данных. Другими словами, Clean Architecture включает в себя да, базы данных, но использует ее как фреймворк и как драйверы, то есть то, что должно быть, в общем-то, снаружи. Если говорить далее, то есть и другой подход. Ну, надо говорить, что вот этот вот clean architecture, луковичная, вот эта гексагональная или порты адаптер, это все на самом деле одно и то же. И так или иначе говорит о том, что есть у нас какая-то модель бизнеса, то есть бизнес логик. Нет, у нас есть бизнес модели, domain модул, и есть какие-то аппликейшены, да, есть какие-то сервисы, есть какие-то use юзкейсы. Так или иначе, они наружу торчат через адаптеры. Так вот, на мой взгляд, entity framework, это адаптер, база данных это external, то есть она находится вне системы. Давайте немножко поподробнее. Идея код феста очень проста. Вы создаете для начала классы, потом вы прокидываете их в Entity Framework, то есть настраиваете их, и этот Entity Framework входит в базу и создает, собственно говоря, вашу э, вот эту вот, структуру ваших классов в базе данных. То есть, э, надо говорить, что э, entity framework это ORM, ну, другими словами, это Object Relational Mapping, который ваши объекты мапит э, с таблицами из SQL. Я уже немного об этом говорил, и, э, в общем-то, ничего не меняется, если честно, да? Uh, идея подхода и процесс реализации очень простой для начала вам нужно создать классы какую-то реализовать uh, структуру ваших данных какие-то зависимости ну или создать или изменить соответственно после этого вы создаете конфигурацию или обновляете конфигурацию в конфигурации вы создаете uh, mapping configuration так называемый, в ой, model configuration, прошу прощения, в которой вы можете указать размеры полей, э, типы объектов, значения по умолчанию, индексы, в какой таблице хранить, какие э, дополнительные там нотации описаны, описанные должны быть в SQL-сервере. В общем, вначале э, описываете модель, потом как она должна храниться, и потом создаете автоматическую либо ручную э, генерацию, то есть миграцию. Надо сказать, что автоматические миграции в Entity Framework Core ну, обычно плохо работают. Я рекомендую создавать их э, насильственным путем, так сказать, вручным вызовом. И после того, как у вас есть миграция, вы нажимаете Update Database, э, в смысле вводите команду э, в консольной строке Update Database, и она, соответственно, обновляет схему базы данных и, в общем-то, сами данные может э, докинуть, например, в методе seed. Что надо сказать? Эта штука работает из коробки, другими словами, м -м, надо понимать, что Entity Framework э, мощная система. Ну, на самом деле и другие есть, ОРМы, я про них сейчас пока не буду говорить, я говорить буду про то, с чем я чаще всего работаю. Entity Framework есть так называемые провайдеры, которые говорят и могут сказать Entity Framework, в какую базу данных положить. Я перечислил несколько, MSU-SCAL, PostgreSQL, Lite, ну и так далее. Даже in-memory режим есть, когда в базу вообще ничего не складывается, хранится в памяти. Надо понимать, что вся эта штука позволяет ваши классы просто сработать, то есть создать их в вашем коде, написать конфигурацию, и подключив правильный адаптер, ну то есть неправильный, а нужный вам, например, у вас SQL сервер MS SQL, да, Microsoft, или Postgres, вы поставили Postgres SQL, и Entity Framework начнет складывать ваши классы, ваши таблицы, ваши данные в Postgres таблицу. Соответственно, если поставили memory, ничего никуда не будет складываться. Ну я хочу вот что сказать. Если провести вот такую вот черту, вот, которая красненьким, пунктирным, то э, у нас получается, что вот это вот еще DDD, да, это как раз тот самый адаптер, это как раз тот самый э, контроллер, который позволяет управлять вашими данными и складывать их, соответственно, в базу данных. База данных это уже не DDD. Другими словами, если вы вынесете бизнес-логику из DDD в не DDD, я очень сомневаюсь, что у вас, э, в общем-то, что-то получится. Объясняю почему. Когда-то было давно э, такая схема э, называлась двухзвенная, когда была база данных и в общем-то тонкий клиент, который просто дергал эти базы данных, сторт процедуры и все работало исключительно хорошо, прямо из коробки, чудно. Но на какой-то момент времени э, вот эти вот сторт процедуры накапливались и их изменения, э, версионирование или какое-то тестирование или даже дебажение, ну, например из, из C-Sharp, да, ну, практически стало невозможным. И вот это вот все ребята, как бы умные, подумали, посидели, придумали трехзвенную архитектуру и вынесли вот это все из базы данных. И это было очень давно. Это было много лет назад. Поэтому говорить, что в сторт-процедурах может быть <laughs> бизнес-логика, на мой взгляд, это большое-большое заблуждение. Но я э, знаю точно, что не всегда можно сделать так. Вот опять же, говорю: существуют варианты, когда какая-то, ну, надо сказать, не бизнес-логика, а я бы сказал, что это логика по управлению данными, да, то есть э, триггеры, возможно, какие-то теоретически это можно сделать, и это будет работать. И существуют варианты, когда вам придется это сделать, и триггеры, и стори процедуры, слава богу, что я сейчас entity framework научился делать и подключать функции прям, и работать с ними адекватно, не сбрасывает хэштейбл, э, в общем-то, и в миграцию history ведет, э, историю миграции ведет специальной таблицы должным образом, все это можно сделать. Но злоупотреблять этим я бы очень основательно вам, э, настоятельно вернее, не рекомендовал. В конечном итоге вы столкнетесь с тем, что вам нужно будет версионировать ваши сторид процедуры, э, дебажить их, отлаживать и так далее. И если у вас большой проект, много разработчиков, это может стать проблемой. А, в общем-то, вот что я, собственно говоря, хотел сказать по этому поводу. Давайте перейдем к 109 вопросу. Расскажите, пожалуйста, об инструментах, которые используете при написании кода для оценки производительной памяти и так далее. Ну, э, надо сказать, что... Существуют два типа инструментов, вернее, тип один инструментов, но они используются в Visual Studio и, в общем-то, в Rider. В Rider да? они встроены, а я использую инструменты от JetBrains, Dot .trace, который позволяет э, производительность проверить. Ну и Dot .memory, когда я смотрю за утечками. В Rider там есть специальная закладка, в режиме дебага можно увидеть все объекты, как они работают. Надо сказать, что со временем я научился писать такой код. Я не хвастаюсь. Я просто такой код пишу, что э, я понимаю, как он работает, и мне достаточно редко требуются инструменты в основном для каких-нибудь таких э, R&D, так называемых Research and Development. Есть такое направление, когда ты сидишь ну ладно, не важно. В общем, когда я делаю этот вот самый RD и все очень девайс, мне приходится иногда запускать эти инструменты и смотреть, что у нас с памятью и как это все функциклирует. А так в повседневной работе, в общем-то, есть предопределенные уже э, способы написания кода, которые я использую. И, в общем, это опыт, и я думаю, что у вас это тоже есть. А других инструментов, ну, смотрите, у меня подписка райдера, поэтому это все бесплатно если есть бесплатные инструменты пишите в комментариях, может быть я их тоже посмотрю, и вдруг они даже круче и лучше, эффективнее, чем перечисленные мной, это было бы вам огромное спасибо ну и 110 вопрос очень часто нужно сгенерировать PDF, используя, например, выборку данных из базы данных, да, логично например, счет или накладную. как это лучше сделать? Google выдает кривые библиотеки ну, друзья, тут на самом деле сугубо личный подход, сугубо... Э привязанный к вашим реалиям Если у вас большая компания покупайте платные библиотеки не тратьте на это время другими словами, если вы хотите это написать собственноручно, то вам нужно хорошенечко изучить структуру PDF документа вам нужно изучить структуру из того, из чего вы будете делать например, из базы данных ну, соответственно, если из базы данных в PDF вам нужно знать структуру PDF и генерировать его на лету в общем-то не составит особого труда я просто знаю, есть хорошая реализация в компаниях, в которых работал, могли себе позволить купить эти инструменты. И это чудно и замечательно работает с разбивкой на странице. В общем, там достаточно мощные средства. Изобретать велосипед, конечно, можно, если вы не можете себе позволить это купить. Или пользуйтесь то, что выдает Google. Бесплатные, я так понимаю, кривые библиотеки ну а если вы получаете от гугла ссылки на кривые и платные ну, я думаю что лучше все-таки поискать бесплатно платные и не кривые есть э, вариант э, изучить этот PDF и сделать свою собственную сборку, и, и я ее с удовольствием прорекламирую. Надо сказать, что когда вы поймете, из, из чего состоит документ, ну, например, XML-документ или Excel-документ, то сгенерировать его можно будет, собственно говоря, с любой платформы в любой файл, начиная там от dpf, openAPI, что хотите, в общем, вебы и все такое. Ну, понятно, что это потребует времени, но тут уже как бы на ваш как бы усмотрение я вас благодарю за внимание спасибо большое что пишите комментарии, спасибо что поддерживаете канал, особенная благодарность спонсорам, это очень важно, это очень помогает и в общем что могу сказать, подписывайтесь на канал и пишите правильный код